Независимо от того, человек хороший или плохой. Если он имеет свои года и свое богатство в этих годах, то я его буду уважать, независимо ни от чего. Поэтому уважаю ли я? Конечно. А если кто-то говорит, мы будем? Конечно, везде дорога. Стану и я когда-то и скажу мои года мое богатство ну и конечно же я не против не за я соблюдаю как я это и говорю своим ученикам состояние внутренней адвайты мне безразлично, мне все равно по поводу того как я одеваюсь или по поводу того как я решил проводить семинары для меня семинары вебинар это праздник и я решил если это для меня праздник почему я не должен одевать галстуки, и мне нравится ходить элегантно, нравится одевать костюмы, нравится, что мне завидуют, я это трансформирую в свое богатство, успех, достаток, популярность.